Всем привет! В эфире Самые студенческие новости от команды Универньюз. И с вами я, Алена Льдвейкина. Смотри сегодня. По ту сторону экрана развернулся праздник. Журналисты отмечают Всемирный день телевидения. Культуру можно изучать бесконечно, но не познать полностью. Именно о ней говорят в Елабужском институте КФУ. Знаний много не бывает. Петр Щедровицкий прочитал в КФУ свою лекцию. Казанский федеральный университет отпраздновал свою 212-ю годовщину. В честь этой знаменательной даты проходили студенческие мероприятия. Заключительным и ярким аккордом стал большой праздничный концерт. Как студенты поздравили КФУ, узнаешь в следующем сюжете.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 я люблю казанский федеральный. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Роман Самарин, Универньюз. В стенах Казанского университета прошла лекция Петра Щедровицкого, члена направления фонда Центр стратегических разработок Северо-Запад. Интерес лекции оказался огромным. В зале собралось более 50 человек. Чем была вызвана такая заинтересованность? Узнаем в следующем сюжете.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 Завершилось объяснение на позитиве. Человечество не исчезнет. Оно станет другим, но вот каким зависит от нас с вами. Анна Глузнова, Андрей Бугудинов, Тимур Табаров, Универ News. На три дня Казань стала центром скопления журналистов всего Поволжья. А все потому, что сюда прибыли ведущие журналисты и редакторы известных изданий, таких как «Медуза» и «The Village». Чему научились казанские акулы-пера у мастеров, узнаем далее.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 Всемирная сеть не молчит. Настало время познакомиться с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике веб News. В России студентам-юристам, которые отучились не менее половины срока и не имеют долгов по учебе, разрешат устраиваться на должность помощника следователя. Соответствующий закон принят Госдумой в первом чтении. В Казанском федеральном университете сформулируют новую концепцию развития современного права. Эту амбициозную задачу поставили себе лучшие студенты и аспиранты юридического профиля на Первом международном юридическом конвенте «Юридическая наука и практика 2.0. Взгляд в будущее». Два друга Александр Смирнов и Фанис Садыков снимают в Казани фильм «Разоблаченный». Они создают платформу для интерактивного кино, где зритель сам решает, как должны происходить события и что должен делать актер.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 Внешний облик городов и районов Татарстана теперь в руках студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В республике стартовал проект «Прекрасная страна», на котором студенты уже разработали 35 экскизов по реконструкции парков и скверов, набережных, улиц, строительству новых микрорайонов и десятка районов республики. В КФУ открывается набор школы публичной дипломатии. В программу обучения входят встречи с экспертами, лекции, семинары, мастер-классы и круглые столы. Ник Вуйчич на собственном примере, доказавший всему миру, что диагноз «не конец жизни», поделился своими идеями с воспитанниками казанской школы номер 9. Известный спикер рассказал школьникам, почему необходимо жить каждым днем и не пугаться будущего. Детский хор появится в 2017 году в каждой средней школе. Об этом заявила вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец. В набережных Челнах открыли мечеть имени Уттас-Имени. Торжественное открытие мечети завершилось совершением дневного намаза. В Елабужском институте КФУ студенты познали всю красоту татарской культуры и загорелись любовью к родному языку. Что послужило настоящей причиной, расскажем далее. О проблемах возрождения татарской культуры и традиции любви к родному языку говорили участники седьмой Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся 8 ноября в Елабужском институте КФУ. Кафедра татарской филологии уже традиционно проводит такую конференцию с очень замечательными, важными для нас целями. Одна из целей – это привлечение внимания учащихся к изучению татарского языка и литературы, обращение внимания на исторические особенности языка, ну и, конечно, умение видеть перспективы в будущем. Уже традиционно участниками данной конференции становятся молодые исследователи, студенты вуза и учащиеся старших классов школ Татарстана, Башкортостана, Пермского края. Как отмечают почетные гости конференции, тема форума всегда будет актуальной, как любовь к родному краю. Школьники и студенты ⁇ это наше будущее, и их активность на таких мероприятиях дает уверенность, что они смогут сохранить и передать следующим поколениям богатое наследие нашего народа. Финальным этапом стало награждение победителей форума памятными сертификатами Адель Шемилова, Динара Алмагамбетова, Айдар Сальхов, Универньюз. 20 ноября вся Россия отметила День памяти великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Казань на правах колыбель его творчества приняла активное участие в мероприятии. На месте событий побывал наш корреспондент Адель Шамилова.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 Журналисты пишут историю сегодняшнего дня, в том числе и телевизионные. Сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. Так наш Универ ТВ не стоит на месте и развивается стремительным темпом с каждым годом.